ролик из 2013 года, Сентябрь сентября 2013 года. За один присест сняли 4 кулинарных ролика. Тогда еще не было. Здравствуйте, уважаемые. А было вот это вот. Всем снова привет. В этот раз мы готовим граники. С вами Джон Невский простонародье и просто Егор мы готовим драники. Драники я решил назвать в честь украинской киевской группы Антитела. Почему именно? Увидите в комментариях и в описании этого видео. Начинаем. У нас снова наша супер штука. Супер наш облегчитель поварского труда. Фирмы Браун. В него запускаем картошку. Поехали! Ну вот нашей супер техникой мы закончили. Шинковать наш картофель. Теперь следующая стадия. Добавляем чеснок мелко нарубленный вручную. Берем два яйца. Солим. Пока, пока вот, примерно вот так, потом добавим и муку. Ну вот, наше месиво для драников готово. И теперь мы начинаем их обжаривать. На раскаленную сковородку с маслом выкладываем Чуть больше чай, столовой ложки. Жарит на каждой стороне буквально по 2-3 минуты. А теперь к нашим драникам антитела, в честь замечательной украинской группы из Киева, мы будем готовить сливочно-грибной соус. Для этого на раскаленную сковороду высыпаем средним кубиком нарезанный лук. Обжарим его быстренько-быстренько. Пока лук обжаривается, мы в нашей всеми уже любимой чудо-штуки будем рубить шампиньоны. А я... ну что ж, к нашему обжаренному луку мы добавили э, грибы. Оно слегка все вместе обжарилось. Лишняя вода из грибов ушла. Теперь мы.. Берем соль, слегка солим, добавляем перчик, обычный черный, буквально одну столовую ложку муки и заливаем все это сливками, сливок на данное количество нужно примерно в стакан, перед тем как добавить сливки обязательно это все перемешиваем. И, собственно, сливочки пошли. Сливки чем жирнее, тем лучше. У нас 20%. Так, налили где-то примерно половину нашей полулитровой банки. Еще разок помешаем. Смотрим, что получается. Думаю, немного можно еще добавить сливок. Совсем чуть-чуть. В самый раз что ж тушим 10 минут и вот наши драники под названием антитела в честь украинской рок группы готовы нашим соусом сливочно-шампиньонным выглядят они примерно вот так вот вот соус а теперь будем пробовать итак все будет хорошо. Mm. Lovely, lovely. Very, very sweet. Все комментарии оставляйте внизу. Под этим видео. Рецепт точно там же. Всем спасибо. Пока.